Новую семью. Как думаешь, чисто в теории, что может спасти PS5 в России? Я не знаю. В России до сих пор консоли такое. У нас пика бояр все-таки достаточно много, и к ПК теплее относится народом. Меня это вообще мало волнует. И судьба этих консолей и все остальное. Я посмотрел на их технические характеристики и понял, что мы еще 7 лет будем на том же самом уровне графики и на ПК тоже сидеть, к сожалению, потому что, ну, это очередное позорище просто, посмешище, полнейшее. То есть, блядь, взяли PlayStation 4, поставили у нее SSD, блять, и Xbox One X в новый, блядь, корпус засунули. Ну, охуеть просто. Они, походу, реально последние 7 лет вместо разработки новых консолей потратили на то, чтобы выпустить либо VR, бля, либо вот этот стриминговый сервис, либо еще что-то. Вот на это были встраты деньги, потом эта хуйня никому не зашла, и они такие ебаные в рот. Уже 7 лет сидим на этой параше, уже ничего не тянет. Ладно, пора выпускать все-таки новые классические консоли. Так, что можно на 300 баксов засунуть в консоль? Давайте посмотрим, что на рынке пекарни есть. Смотрят, нормальный ПК там стоит от 70. Они такие думают, блядь, ну если собрать такую пекарню и выдавать ее за консоль, то, то нас нахуй пошлют, это просто средняя пекарня за 70 тонн, и ее, ее еще и покупать никто не будет. Поэтому они взяли самое дерьмо, блядь, самые говеные китайские видеокарты, блядь, материнки, самое дно рынка, блядь. Парашу, чтобы за 30 тонн, ну, русских рублей, я имею в виду, можно было это калище впаривать. И SSD туда еще за пятнашку захуярили. Вот вам и PlayStation 5 и Xbox. Это дрянь вообще полнейшее говно. Очень жаль. Просто, ну, все упирается в то, что мощнее за такие бабки собрать пекарню нельзя. А Xbox и PlayStation 5... Это пекарни, блядь, просто на уебищных операционных системах, то есть на, на PlayStation и xbox хуйня это вообще какая-то таблетная винда, ну серьезно, то есть посмотрите сами, если мне не верите, купите Xbox, и позывите. Вы сейчас можете собрать, не надо смотреть на 3080, на еще какую-то хуйню, вот у меня от Invasion в компу муж 9 или 10 лет или 11, не знаю. Я говорю, Ксюхе, возьми тот ком, который Мурк собрал, там, 28 он пободрее будет. Он говорит, да нафига, у меня вообще ничего не тормозит, все летает. Я проверил, действительно, все в полном порядке. Так а зачем менять железо? Да, оно тогда было топовым, но сейчас оно уже не стоит тех денег. Но даже люди, которые до сих пор сидят на каком-то говне, типа, 670-х видеокарт, они до сих пор могут во все играть, еще 7 лет смогут играть. А этот кал уже стоит вообще, такая сборка стоит тысяч, блядь, 25, ну серьезно. Они готовы терпеть, там, 30 FPS и, блядь, Хуевое разрешение и все остальное, но от этого уже реально жопу начало припекать. Даже 30 FPS, ну, они не так бросаются в глаза на старых телевизорах. Но у людей начали появляться телевизоры, которые позволяют в 60 144 кадра и так далее. Уже фильмы пошли, сериалы пошли с этими технологиями, а консоли все 30 еле, блядь, вытягивают. Уже даже на, на новых телевизорах это уёбищно смотрелось. Окей, okay, пошли на компромисс, вытянули новые консоли, нового поколения, PlayStation 5 Xbox, вот это там, серия, блять, хуерия, блять. Они смогут в 60 кадров! 60. Вау, нахуй. Уже 60 устарело. Уже люди стараются купить 144 Гц мониторы и разогнать игры, хотя бы чтобы они 100-120 плюс выдавали, чтобы вообще супер плавная картинка была. 244 герца уже продаются мониторы, люди с них охуевают, там садятся, у них глаза, блядь, на лоб лезут от качества картинки. Эти, блядь, на 7 ближайших лет... Будут, блядь, в 60 кадрах. И вам будет ссать какой-нибудь уебан жирный про то, что человеческий глаз не видит больше 60 теперь. Пиздец. Да я вижу охуительную разницу между моим 60-герцовым монитором и между моим 144-герцовым монитором. Я охуеть, как вижу, когда у меня герцовка на этом мониторе слетает, я всегда охуеваю просто. Они через 3 года выпустят очередную хуйню PlayStation 5 Pro, которая будет позволять 144 герца. Помяните мое слово. Просто помяните мое слово, блядь. Найдите, потом кто-нибудь вырежет эту хуйню из этого стрима и назовет там Мэдисона, на PlayStation 5 и Xbox. Е. И мне дизлайков наставит и скажет, что опять там типа продажный, блядь, из бани ЛДПр хуйню несет, блядь, то ли делал там какой-нибудь айтипедий, вот он по получкам все разложь. И потом через 5 лет зайду в комментарии, почитаю, когда выйдет эта хуйня, которая будет позволять 144 Гц, и буду рофлить, типа, ну это серьезно, но ну, это рофл, блядь, пацаны. На диване я не играю, если чё. Типа, если вы, там, диванный калинист, то это другой разговор. Я боярен. я сижу, у меня шея отъебнула. Я уже умер практически, сижу, бля, весь перекосаю, блин, даже сейчас нагнулся, все хрустнуло, блядь. Но я сижу уже 15 лет, у меня геморрой, блядь, жопа чешется. Я пекабоярин, мне похуй, я на диван не собираюсь пересаживать. Я, в любом случае, с дивана нихуя не вижу телевизора. Даже в очках, в которых я все вижу, я все равно нихуя не вижу, на самом деле. Я, я хуй знаю. Такое ощущение, что все, кто играет с этих диванов, у них, блядь, какое-то лазерное зрение. Потому что, ну, реально же нихуя не видно. Куда не ни приходил, ни, никогда вот у кого приставка, никогда нихуя не видел, блядь, с дивана. Просто, блядь, играем я блядь. Чё там, блядь, где меч блядь, нихуя не видно, ёбаный бобаный, блядь. NVIDIA 88 рублей. Или, а можешь еще немного попоносить консоли и искать, какие они дерьмовые? Каждый стрим одно и то же говоришь, но хочется еще раз послушать твои сладкие речи про соснольки и выводы на уровне айтипедия. Ради бога. Могу сколько угодно говорить и продвигать. Потому что чем чаще это говоришь, я заметил, что... Ну, не просто так же говорят, что если человеку сто раз сказать, что он козел, он начнет блеять. Чем больше я адекватного говорю, тем, ну, типа, больше шанс на то, что меня ус ну, или я кого-то смогу переубедить. То есть я тупо, вот, например, сейчас, наконец, на сотый раз кто-нибудь услышал и такой все-таки задумался. Блин, слушайте, его аргументы реально, их невозможно... Оспорить он ну, реально абсолютно адекватен и говорит абсолютно нормальные вещи. Я отложил 45 тысяч на консоль, но лучше я пойду, блядь, в стриптиз сегодня и, блядь, в привате на драчу на сиськи по стриптизерши. Не он, блядь, не потратит эти деньги на консоль и прекрасно проведет вечер. Я ради этого стараюсь, чтобы вот э, мне, например, там писали, да. После видео про фифу и про паки, я, типа, первый год, блядь, не купил фифу и не донатил на паки, до этого каждый год там по 150 тысяч сливал, но теперь я посмотрел, как бы, на мнение адекватного человека и, ну, типа, блять, сэкономил огромное количество денег, нервов, блять и всего остального. Пожалуйста, для меня это лучшая похвала, даже если один человек не купит говно, мне уже будет приятно, я, как бы, за дефу.